Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рей, и мы продолжаем играть в Снеп от Marvel. Так, после этих, как сказать, зомби против спецназа, я решил немножко отдохнуть, расслабиться, так скажем, поэтому Снэп, думаю, поиграю Так, давай-ка мы, наверное, с тобой еще возьмем заданий, вот так вот Фух, пойдем, чуть-чуть развеяться по-любому надо, ребята, а то трэш какой-то был там Эго снэп. Откуда они вот это берут? Эго снэп, там вот это все. Что это за. Как бы так сказать? Надписи такие. Откуда они их берут? Что там у нас после каждого хода здесь карта получает плюс один к силе. Трупешник. Это трупешник, ребята, сразу вам говорю. Такс. Ну что, я, наверное, поставлю. Вот так вот. Морду. Пускай морда здесь стоит. Этого будем уничтожать, наверное, в конце ближе, да? Пускай пока прокачит его. О, лимба. Э, лимба, лимба, лимба. Ну что, уничтожаем его, да? Или, или подождем еще? Пускай он там накапливает энергию для него. А мы сделаем вот так вот. Вонг у него, да? И что же ты такое хочешь сделать-то, Вонг? Вот что меня интересует. Кого ты хочешь раскидать там? Где не попади? Очень мне интересно на это посмотреть. Ну, я понял. Так, шестой. Ну мы тогда, наверное, тоже поставим, да? Подожди. Подожди. Да подожди, ты говорю, твою налево, блин. Он туда хочет влепить Вот что меня интересует Она же у нас еще не Или... А, она уже раскрылась, да? Раскрылась Ладно, поехали мне сделать если я воткну дума дума два раза он сыграет да по два раза если сюда поставлю то 4 и 3 да Так, вот здесь только попробуем. Ага. А этот уже как бы не в тему, ребят, если честно. Скиллмонжером я немножко тупанул. Чуть-чуть Ладно, бывает Это Я еще, ребят, просто не остыл, нифига Злой, блин На этих зомби, блин Я серьезно говорю, я не знаю, как там играть Просто не знаю Давят толпой, блин Ты ничего не успел сделать, ты вообще ничего Блин, опять завожусь, опять завожусь, блин Так, надо отвлечься Да думать о чем-нибудь хорошем. Добавлять ее так в руку противника. Так вот сделаем. Глыба добавляется. Ну, Глыба мы уничтожим, я думаю, да? М -м -м. Дума скинул, Дума скинул, ребята, блин. Этот говнюк взял, мне и скинул, Дума. Вот тырок несчастный. О! Окей, ребята. Так, у него что там? Последний ход. Погнали. Я так и думал, что Хэлла у него. ё блин. Вариант. Дума мне взял у утырок, а? Ведь никого нибудь, именно дум попал твою налево, блин. Пришел расслабиться, называется. Так, ну он 1.7 стоит, да? 1.7 Давай так сделаем Прям великолепно Ну, чё ты там, Джой Стар? Давай ходи, ё-моё. Давай, поехали. Так. Так. Это тебе не поможет. ты вот сюда-то поставил, блин Ладно, этого снесем сейчас Кого он там хочет поставить? Сюда Нет, А, это вернул Блин, что, пачкам, что ли, выиграет? Нет, я выигрываю по очкам Я, ребят По очкам выигрываю я Этот череп красный меня тоже вымораживает 15 сразу же, нифига себе Чудо А этот, блин, переместил тоже мне тигр сюда Нафиг мне здесь нужен-то был Главное, отыграл Это самое главное, ребят Фух Так, что у нас там? Задание какое-то выполнилось, да? А давай заберем так, разыграйте... Дв... Да, разыграйте карты стоимостью 2 и стоимостью 6. Разыграйте карты суммарной силой 200. Суммарная сила, я не имею в виду вообще, ну, чтобы в сумме у нас получилось 200. Разыгранными картами. Тогда, да, это можно еще. Первый игрок, который заполнит локацию, получит карту за 6 маны, да? Блейд. Ну, угу. обращаться, ребят, не стоит, естественно М -м -м. Я уже придумал, кто здесь будет, ребят Вот эту локацию заполнить Здесь, конечно, мне не придется что-нибудь поменять Например, вызвать Рина или еще что-нибудь в этом роде Наверное, придется, да? А мы сделаем вот так вот. Ведь сто процентов он на что-то рассчитывает. У меня думаю, нету, этого нету. Так что там до конца игры не будет раскрыты? А вон сюда поставит. Знаешь, как можно его подколоть? Если бы я, например, был бы уверен, что он сюда никого не будет... Ааа, я только хотел, думал... Думал поставить этого сюда. Хоп, гоблина. Чтобы он заполнил ему локацию и Но опять же, ребята, если бы он открыл первую карту, тогда бы вся ерунда заполнилась бы у меня. Потому что просто было бы все забито. Он бы забил бы все ячейки И гоблин бы не перелетел туда Вот о чем я Кстати, надо Рубашку поменять на колоде Смотрим, добавляет здесь карту монстра С базовой силой 9 Я сюда поставлю Этого можно уничтожить будет Если мне Уан -чи, да, Или как там Ванчи, ванчи, выпадет. Вот то, что Доктор Тум в руке, это уже, уже приятненько. Теперь нужен Ву. Смотри, смотри, что делает. Оу, щет, Танос, ребята, выпал. А Танос что дает? Шесть камней бесконечности в начале матча. Но если выбор между Таносом и Думом, я возьму Дума. Добавляет по случайной карте. А вот это кто -то? Постоянно 6... Шесть... Что? Постоянно 6 или всего имеет 4 как на одной локации? Ага. Ага. Имеет по четыре карты. Давай так сделаем. Этого уничтожим здесь по-любому. Сейчас возьмет, понял? Тан-тан-тан-тан-тан. Давай сделаем так. Да его поставить, куда поставить Дума? Что, ребята, выставляем тогда, да? А что Тума делает? Uh -huh. Он что, что же это, если в... О, здесь будет ваша другая карта? должен уничтожиться, по идее. Гудбай! <laughs> Нормально. Я думал, что-то там по-серьезному, ребята, будет. А тут такой этот Форшмачок выпал. Я что там приготовился. Ладно, ребят, повезло нам, просто повезло Так, ну что, давай прокачаем что-нибудь Что-то хочет прокачаться, но опять же, что, блин Какой картой мы играли сейчас? Может быть, морды? Все, я к этой морде склоняюсь, она никак не хочет, ребят, прокачиваться Киллмонжер? Нет Ну, Космо вряд ли И вот так вот ходим, может быть, во вот так вот ходишь постоянно и смотришь Какая же карта там хочется прокачаться, блин Мне, чтобы он как-то подсвечивался, выделялась, что ли 10 бустеров, да? На силача А кто такой силач? Что за силач? Я что-то не помню силача Кингпин, но он не силач Он главарь Синдиката там Какого-то добавь здесь а, добавляет мне нравится когда добавляет и когда у тебя есть этот чувачок который... уничтожает карты выше 9 у него тоже нету или он просто зажопил здесь нельзя уничтожать карты понял Он же не знает, что у меня есть Рино, верно? Он же не знает этого, что мы можем изменить. Расклад. Да вы издеваетесь, что ли, а? Я так и понял. Только не сработает шторм у него. Угу. Подсматриваешь, да? Слушай, подожди. А он случайно не разрушитель или хочет там влепить? Интересно Интересно, что я там задумал Ну, допустим А приколюха-то в чем? В чем прикол Вот этого всего? Сейчас посмотрим Это его план вот такой был. <смех> Молодец. <смех> Сыграл, называется. На балалайке Так, у нас что, у нас задания все закончились, что ли? Я не понял. Ну-ка, дай мне сюда задание. дай поехали чем больше заданий тем больше мы получим этих с тобой кредитов а чем больше кредитов тем больше мы прокачаемся так агент 13 здесь не работают постоянные эффекты Но ведь мы можем изменить через Ри... А, нет, это ведьма меняет у нас. Рина у нас только уничтожает локацию, блин. Джессика Джонс. Уничтожаются здесь все карты проигравшего... Проигравшей стороны. Ну, как ты понимаешь, у меня с четвертого хода только все начинается. Все самое интересное начинается с четвертого хода. Ну, с третьего даже. Вот, Рина. Я не знаю, на что он там метит. Но я ему не дам, ребята, воспользоваться. Да-да-да. Мы это сломаем. И сделаем вот так вот. Я не знаю, что он там хочет влепить. К сожалению. Ой, морды Тьфу ты. Доктора. Нет у меня доктора. Дума. Так, Дракулита. тю Так, три, два, 4 А Морбис сколько? Два. Шесть, ноль. Попробую. Сожгет же сейчас ведь. Вот сейчас что-то будет, ребят. Сейчас либо сожгет карту, либо еще что-нибудь. Посмотрим. Ну и все. Победа. Победа. Я думал, у него будет там что-нибудь другое. Мордок или еще что-нибудь. А там, оказывается, просто апокалипсис был. Никудышный апокалипсис. Вообще я считаю, что он не актуален. Как по мне. Пробовал я уже его там и рубить, и кромсать, и все это сделать. Но чтобы его разыграть, отлично, оно никогда не получалось. Опять, блин, первая разыгранная карта вам начинается... Вот опять же для сбросника самое то, который сбрасывает карты. То есть сюда он может и росомаху поставить, да? И новую, Да много чего можно влепить. Мне иногда кажется, игра специально подыгрывает моему противнику. Ну, складывается такое впечатление почему-то. Карты здесь получают минус 2 к силе. первое говорит, ладно, давай. А потом там можно будет ставить? Я что-то не помню Там же есть разные локации На которые потом можно ставить и а она не уничтожается Все, надеюсь Да, для меня это закрыто Что-то Понятно, ребят Короче, на сбросах На сбрусах парень будет работать. Давай так сделаем. по четыре ставят, да? И даже этот. Поставим дума. Джубили. Закрыл, да? Я Ирина тоже не смогу разыграть? Нет. Что, придется перетягивать их? Все, выиграли. Слушай, а почему я отсюда не смог перетянуть? Тройку, например Четверку Неужели закрывается вообще, что ничего с ними вообще здесь не сделаешь? Вообще барьер, что прям пипец, пипец какой, да? Прям вот непробиваемый, да? Ладно Шут с вами Я-то думал, что сейчас мы перетянем с тобой Ну хорошо, что магниты я туда поставил По крайней мере Он своей этой... Ахламонка ничего не добился. А вот если бы он поставил на ту локацию, на другую, вот тогда бы да, он бы выиграл, ребят. Потому что те карты я не перетянул бы к себе. Так, что там? На каждом ходу вы не можете разыграть здесь свою первую карту. Угу. То есть только вторую. Это нужно иметь две мелкие карты, чтобы сюда что-то хоть влепить. Так получается, да? Значит нам нужно 2-3 или 3-2 что нибудь такое Что, он сюда не стал встать? Я не знаю, ребят Карта здесь получает 1 к силе Пропустим Я хочу разыграть 3-1 Вот сюда Сюда вот Или же ставить 4 И потом дома влепить как вариант тоже. Юмунджер отдуплился у нас. Ну вот смотри. Допустим. Так, да? Поехали, угу, так ладно, хомякчит. Или подожди. Сколько? Два. Один. Два. Семнадцать. У меня не выходит, почему-то, ребят. Почему-то. Я 10 только получу, максимум 4, 1 Я попробую рискнуть, ребят Перетянуть Фигня, да, получается Я эту перетянул Но не выиграю К сожалению. Ну, видишь, кто же знал, что у него там этот будет. Да, тут не повезло немножечко. Там пса не было, да? Пса не было. Если бы был бы пес, он бы не смог бы притянуть карты. Вот этот я имею в виду Космо. Эх. Да и этот бы тоже не помог. Хоп, гоблин. Кстати, я им что-то в последнее время не пользуюсь. Может быть его убрать, ребята, из колоды, а? Где мой киллмонжер, а? быть уничтоженным мне нужен киллмонжер иначе будет плохо Джессика Джонс прокачивает его за что-то прокачивает Последний ход О. Тогда только дум. Да, проиграл. То для этого он. Если бы он хоть куда-нибудь в другое бы место поставил бы, уже было бы. Уже была бы победа у него. Почему-то он именно сюда поставил. Ну, я не знаю, ребят. Почему-то именно туда он влепил. Почему-то киллмонжер не попался. Я хотел шварнуть того хмыреныша. А мне не выпало, а? Просто не выпало, понимаешь? Обидно. Так, что у нас там на прокачку идет? Морда все никак не прокачается. Ты, может быть, нет? Хобб Гоблин не хочет. Неужели ты? Нет. А кто? Чем двое? Так, пантерна наверное, да? Нет. Тигрица точнее. Джессика. Ты что ли? Нет. На кого там силач? А как кто у нас силач-то? Пим, Килмонжор? Ну, это понятно, что нет. Ага, вот, бишоп. Так, а то мы сейчас получим с собой карточку коллекционера, если не ошибаюсь. Угу. О, да. Повышает враж... угу. Повышает силу вражеских карт. В этой локации на 2 Ну что, ребят, берем бишопа. Ой, бишопа, простоты. Попутал совсем. Берем красный череп нам или как? А вместо кого? Кого убрать? Хоп-гоблина можно убрать, да? В принципе, удалить из колоды. И взять красный череп. Да, он стоит столько же, сколько и хоп гоблин. Только он дает пятнарик нам. Попробуем. Да еще дает плюс 2 на этой локации. То есть он дает всем или только мне <къех> в этой локации? Так, здесь получает минус 2 к сине. Ну, давай ставить ее. Все равно уничтожать будем. Через Килл если такая возможность будет. А может быть Рина выпадет, тогда мы здесь заменим эту локацию. Будет вообще кру круто. Не Кроша, не Кроша, е-мое. О, да, вот это, кстати, хорошая карта, ребят. Если вы разыграете здесь карту, ее сила удваивается. Интересно, девка плешит. Ее сила удваивается То есть сюда, если поставить дьявольского динозавра На семнашку То, прикинь, 34 просто как с куста берет Серьезная заявка А, ну да, конечно Достаточно энергии Морбиус. Что там там кого? Понятно. Угу. Что там у него сейчас будет, неизвестно Дракулита То есть, если я ставлю Он же постоянный, да? А, нет, при раскрытии Ага, рассомашечка Такс и Дум Думаешь Дум стоит ставить Ну думаю да Погнали Да ладно, ты прикинь Это что там получается, он получает силу сброшенной карты? Силу сброшенной, точно Я думаю, как он там, силу сброшенной карты, да? Вот так вот, ребят, вампирчик Сделал дело Дум даже не помог здесь Но опять же, опять же, друзья мои Должен быть вампир у тебя в колоде Должен быть, вот все сложится, должно После четвертого хода вытягиваю две карты. Ладно, давай сюда. Но даже если бы я поставил бы... Даже если поставил бы красный череп, это все равно бы не помогло бы. Если вы разыгрываете здесь карту, она уничтожается. Так, по-моему, ему дают дополнительную энергию, насколько я помню, да? Карта это дает. Уничтожаем этот валун, он мне нафиг не нужен. Или сюда поставить. Давай сюда влепим. Только не вдумай. Нормально. Так Поехали далее Руги Она что, забрала способности, что ли? А почему запечатал-то, я не могу понять. Эп, подожди, нафиг. Давай сюда. А почему сработало у него это фигня, я не понял. Ну и до свидания По всем параметрам его вынес Вообще Просто вынес Срабатывает Я не могу понять, почему Почему мне запечатали этого живона? Как его звать-то Вот этого я не врубился Почему его взяли запечатали Может быть может быть там это у нас была? Локация такая. Что после там пятого хода блокируют способности. Но у него же не заблокировало. Шанчи, Чи. Все сбой, этого Шанчи звать. Короче, запарится тут вот, искать этого персонажа, который хочет прапаться. Так, давай еще, наверное, практичку. Там у нас задание есть еще. Выиграть матчи со снэп. Как понимать. Ладно, давай еще одну. А, со снэп. Ну понял, понял. У увеличить. У увеличить здесь. Снэп. И выиграть. Добавляет да, копию в руку противника. Не хочу. 1 надо ставить, тогда будет все четенько Агент 13, кстати, я заметил, ребят, тоже уже, ну, не актуален Так, а это что у нас? Прыгнет на случайную локацию, если после финального будет находиться в холоде Прыгнет на финалочку? Ну, Давай Прыгнешь на финалочку. Главное, чтобы место не занял какой-нибудь хорошее. А то прыгнет, блин, на финалочку мне. Мбаку. Все чуди, да? Чудило. Так, этот стоит один. Этот стоит два. С наибольшей силой. наибольшей силой. Здесь не работают постоянные эффекты. Давай так сделаем. Я так и понял тебя. Он будет этот Ай-яй-яй, ребята Ай-яй-яй Здесь не работают постоянные эффекты че ставить пса надо? Ересь какую-то делаю, мне кажется Все, запечатал, да? Запечатал При раскрытии При раскрытии Давай, глянь. А, тут нулевка. Подожди, подожди, подожди. Вот это вот, это вот. Это, подожди, постоянный эффект или... По Блин! Тогда так. Угу. <hinten> И последний ход. И последний ход. Так, этот у нас единичка, Это Понятно троечка, двоечка, пятерочка. Еще предлагаю, наверное, сделать вот так вот. Ах ты, гаденыш, сдался. Сдался он, ребятушки. Ну, я выиграл со снэп, да? Один бой. Так от меня требовали. Да, меня так требовали, все, забираем И, блин, не буду я, ребят, сейчас искать Какую карту можно улучшить Все, ребятушки, давайте на сегодня будем закругляться Отлично, помахались На сегодня был такой нормальный противник, хитрый Некоторые для себя колодочки такие подзаметил, Особенно мне понравилось с, с вампиром который забирает силу. Это, конечно, было круто. Ну что, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.